Привет, мои любимочки! Привет, мои пупсики-мупсики, солнышки! Самые умные, самые любимые! Я очень-очень по вам соскучилась! Сегодня мы будем снова готовить блюдо для собак! Мне будет очень-очень приятно, если вы досмотрите мое видео до конца, а потом поставите сердечко, и колокольчик. Я правда не знаю зачем, но мне будет очень, очень приятно. А теперь танцуем наш фирменный танец-шланец. Сюда. Сюда. Собаки, как собаки. А я супер цвета. Предварительно вы поняли уже, что в ниточке у меня лежит мука. Муки примерно э, стаканчик. Теперь добавляем молочко, полочко. Теперь это все перемешиваем, нюхаем соль. Почему она из черной собачки, не знаю. Добавляем сахар-махар. Сахар коричневый люблю, потому что он натуральный. Все натуральное, я считаю, что это полезно. Теперь добавляем водичку, пичку. И все это тщательно-причательно перемешиваем. Перемешиваем, чтобы не было комочков, купочков. Мешаем и начинаем жарить. Тут все просто, не Включаем плиту, э, нагреваем сковородку, на сковородку наливаем масло, Под масло наливаем, потом э, наливаем блин. Все, вот тебе и все дела А, это было самое главное Самое главное Это Заклинание Заклинание Читается так: за. Жорики, морики Скорики, жорики Кому вкусно Тому капуста Кому не вкусно Тому по башке Ешь, ешь, ешь, а то будет ешь. Запомнили? Это надо говорить перед каждой готовкой. Обязательно. Теперь э, аккуратно жарим длиннее. Э, надо, чтобы масло не попало в лицо, э, в мордочку ну и в прочие места. Поэтому отодвинемся подальше и стараемся изо всех сил. Вот. Что еще вам хотелось сказать? Этот рецепт я не узнала из интернета. Я его всегда знала. Вот. Ну, я так думаю. Вот теперь жарим наши вкусные блинчики. Мечтаем, какие они будут прекрасные и замечательные. А сейчас я, пожалуй, передам приветик вашим любимым питомцам! Давайте сначала э, передадим привет вашим собакам-бабакам! Эй! Собачки! Целую вас! И лежу! И обожаю! Теперь э, я подумала, вдруг у вас видятся кошки! Я им тоже передам привет! Эй! Кошки! Объелись мошки! Целую вас в ушко. Привет! А еще я подумала, у вас, наверное, есть хомяки! Давайте им тоже я передам привет! Эй! Эй! Хомяки! объели шелухи! Передаю вам привет! И поздравляю с моим дебилем! Дала. А, а теперь я, знаете, что подумала? Неплохо было бы прочитать стихи. Я тут пока жарю. У меня всякие поэтические мысли пошли. Э, давайте э, попойтируем. И кубленные. как во сне. Скоро они будут во мне. Ну как вам, ребятки? Э, давайте еще когда печешь блины сама, они будут пищи для ума. Да, теперь полежим лапку. И дальше э, начнем снова. Сейчас мысль придет. Э, да. Чтобы был здоровый зуб, ешь блины, смотри ютуб. Ну как вам? Нормально? Я еще забыла, когда э, жарите блины, надо аккуратно, и можно э, иногда нюхать лопатку, вот, но все-таки надо очень стараться аккуратно, чтобы ничего не случилось, это а мало ли, всякое может случиться, всякое бывает, кухня это дело э, такое, вот, поэтому вы, ребятки, берегите себя, если вдруг решите что-то готовить. Вот, сейчас пришел мне еще на ум один стих. Чтобы был пушистый хвост, ешь из мяса. Ой, ой, хорошо, что шапку надела. Ладно. Ну все. Теперь делаем начинку. Для начинки сначала высыпаем, вываливаем туда фарш, марш и лиц. Э, не буду говорить, ну какой... Вот, вывариваем фарш-маш, перец, и все это зажариваем, чтобы у нас была мясная начинка. То есть вы поняли, друзья, что начинка-то будет мясная с мясом. Вот. Сейчас я сочиню стихи про мясо вам еще. Сейчас, сейчас понежу, все съежу. О, пришло на ум. Я жарю мясо на сковороде. Оно будет по мне. Нормально? Так. Еще сейчас починила. Вот, подождите, полежусь. Эм, я жарю мясо для блинов. Для собачьих животов. А вот еще. Чтобы был пушистый хвост, ты ешь из мяса блин, тост. Это вот как раз сейчас это мясо. Получим блинчики И будут у нас блинчики с мясом Вот еще вам сочинила Мои любимчики Мои сладкие, муксинки, Ешьте мясо Собаки-бабаки И тогда не будет драки Вот, ну все, наконец Я нажарила кучу блинов Мясо И теперь я это все дело буду заворачивать. Вот. Так, давайте. Значит, тут все просто. Берем блин, накладываем сюда мяско, пробуем, вкусно или нет, нюхаем и дальше это все хозяйство делаем. Вот. А потом все это будем запивать чаем с колбасой. Я вам покажу. Вот. Ну, сейчас пока мы заворачиваем, э, я, пожалуй, знаете, что подумала, я расскажу вам э, некоторые свои секреты огромные. Знаете, какой э, секрет? Э, вы, наверное, уже поняли, какой? Что я поэтесса. Да. И поэтому я буду очень, очень рада, если вы мне напишите какие-нибудь любые стихи, без разницы какие, мне понравятся. И я их прочитаю в своем следующем видео. Вот. Что еще хочу вам сказать? Ой, как вкусно прям, не могу. Очень вкусно. О, о, о. Нате попробуйте. Хотите? Да. Обережнитесь так же, как я, у вас появится этот вкус. Э, да. Вот. А еще, э, друзья, знаете, я вам открою такой огромнейший своей секрет. Зачем я вообще решила э, готовить по интернету? Знаете зачем? Я хочу выйти э, замуж. И я думаю, что если я буду уметь вкусно готовить, то я побыстрее так найду себе какого-нибудь красивенького жениха. Да. Вот. Начинаю делать себе чай с колбасой. Чай с колбасой, это знаете, что такое? Это вода, а внутри колбаса. Это самый вкусный чай в моей жизни. Я его очень люблю. Да, еще можно бросить туда сыр. Тоже нормально. Вот. То есть, смотрите, съел блин, запил это чудодейственным чаем. И все. И настроение обеспечено. Да, очень-очень буду рада всему личное настроение. Просто супер. Вот. Да, о чем это я говорила, э, забыла. Про жениха. Э, мне очень не хватает вашего совета, какой мне подойдет э, пес. Какого цвета, размера, как его, может быть, зовут, какой у него будет характер. Я же его буду, чтобы я его любила, ценила. Вот еще бы, мне интересны ваши истории, если у вас друзья, женихи, невесты кто они, как выглядят мне очень интересно вот, если хотите, я это зачитаю, не хотите, просто мне любопытно вот, я попью с вами чайку с удовольствием и буду очень рада, мада вот. очень вкусно, друзья, ну прям вообще облизывайтесь так же, как и я вот Самое главное, языком Языком достаньте до кончика носа Тогда почувствуйте, как мне вкусно Потом Глотните моего напитка И потом снова Извините. Вот Ну ладно, чай попили Значит Нам осталось обожаться Сейчас я вас полежу Как обычно Подставляйте свои носы Масы Давайте, ой, сладкие мои пупсеньки, сладкие, хорошие, мопсики, попсики, да, ну все, и вообще, честно говоря, я объелась, а пойду валяться, Фил нет, вот, ну, э, целую вас крепко-крепко, мои любимочки, мои пусеньки-мусеньки, пишите мне комментарии-моментарии,